так как и я, рекомендую тебе вступить в мой телеграм-канал. Когда ты перейдешь на мой сайт, вот он, здесь это чат, под видео я всегда оставляю ссылки на телеграм-канал. И сегодня в этом обзоре мы будем заказывать очередную выплату с фаст-проекта City. Я повторюсь, что это видео не является призывом к действию. Перед тем, как что-то делать, почитайте правила инвестирования. Я лишь показываю, где можно заработать и разные способы заработка в интернете. Также изучайте статистику по каждому проекту, когда вы придете на сайт. Здесь и клацаете на любой проект, и там будет вся статистика по проектам, как они работают и как они отрабатывают. И сегодня мы уже получили в morrison.vip. Пятую выплату мы здесь уже окупились и зарабатываем. Если ты хочешь больше зарабатывать в таких проектах, научись приглашать людей. Там есть партнерская программа, ты даже можешь в партнерской программе зарабатывать без вложений. Второй проект, в который мы зашли, City Mall, я уже получил здесь три выплаты, так само и вы получили. Вот он у меня на сайте вот есть. И сейчас мы будем заказывать выплату с проекта Vivo City. Они все одинаковые, работать на них легко, пополняем счет и сразу же можем уже вывести первую прибыль. Более подробно также на сайте там есть обзоры как про регистрацию и все остальное. Если вы хотите здесь без вложений, заходим вот там, где команда, здесь у вас будет партнерская ссылка, вы ее копируете, раздаете друзьям-партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. Нажимаем на VIP, проходим здесь две задачи. И теперь мы можем вывести деньги с данного проекта. Нажимаем кнопочку «Вывод», на балансе вот 12 долларов и нажимаем «Подтверждать». Если ты хочешь более подробно узнать о данном проекте, переходи на мой сайт, и там будет подробная видеоинструкция с регистрацией, как зарегистрироваться здесь и как здесь зарабатывать. Чтобы здесь зарабатывать, мы пополняем счет, нажимаем кнопочку «Депозит», пополняем счет на этот адрес кошелька, на ту сумму, на которую вы хотите открыть VIP, с VIP-тарифом, и вы можете ознакомиться здесь на сайте, либо же у меня на сайте, либо же в проекте, либо же у меня на сайте. И вот здесь давайте посмотрим выплаты. Это получается у нас третья выплата на 12 долларов. Так, переходим на биржу Binance. Последняя выплата 69 тронов. Обновляем страничку. И вот они 12 долларов у меня уже на счету. Все проекты платят. Кому они интересны, все на сайте. Изучайте информацию. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.